Джи Айдл – группа, которая сейчас на пике популярности, но ощутит ли популярность участница, которую выгнали несправедливо? Суджин – шестая участница Джи Айдл, вы не увидите ее нигде. Так, все ли с ней хорошо, где она и что с ней, мы узнаем прямо сейчас. 22 февраля – Актриса Сошинье через свою историю в Инстаграм опубликовала сообщение «Ни одного из твоих оправданий». В свете недавних обвинений в школьных издевательствах над участницей G-idol Суджин, хорошо известно, что Сошинье училась в той же средней школе, что и участница айдол-группы. И споры усилились, когда Суджин подтвердила, что пост Сошинье был о ней, заявив, что она поссорилась с пользователем сети, который создал первоначальный пост. Позже в Твиттере появился ответ от участницы Суджин. «Привет, это Суджин. Пишу этот пост после долгих размышлений. Я была выдающимся ребенком в школе, и это правда, что вокруг меня всегда ходили плохие слухи. Были времена, когда я одевалась неподобающе для своих студенческих обязанностей». Даже если я исправила себя и стала лучше, в конце концов, я думаю, что сегодняшние результаты были получены из-за моих смущающих и сожалеющих действий. 3 февраля анонимный пользователь Сети заявил, что стал жертвой школьных издевательств со стороны Суджин. Предполагаемая жертва также упомянула актрису Сошин Е и заявила, Суджин говорил оскорбительные вещи в адрес Сошин. Это такие вещи, как ты идиот, и жаль, что у тебя нет родителей. Нитезен также заявил, что Суджин создала ложь, чтобы начать драки с другими учениками. Ранее Сашинье не раскрывала, что преступником была Суджин, но призналась на пресс-конференции, что одноклассники дразнили ее, когда она появилась в телешоу «Хайкик». В то время она заявила, было время, когда одноклассники дразнили меня, когда я появилась в «Хайкик». Анженда. В последнем заявлении Суджин она заявила, что она никогда не разговаривала с Сошинге и никого не обижала. После того, как выставили заявление Суджин, многие фанаты Джи Айдл заполнили Instagram Сошинге негативными комментариями, такими как Извинись перед Суджин, держись подальше от Суджин. 4 марта 2021 года было объявлено, что Суджин временно прекратит всю свою деятельность. 14 августа Куб Интертеймент сообщили, что Суджин покидает группу. 5 марта 2022 года Куп Интертеймент объявили, что они официально расторгли контракт с Суджин, После того, как полицейские расследования пришли к выводу, что обвинители не были виновны в распространении ложной информации. Хотя, зная Куп Интертеймент, они могли замять дело, даже не разбиравшись, ведь они еще та честная в кавычках компания. А мы давайте рассмотрим все более подробно. За год до выгона Суджин, 25 февраля, в онлайн-сообществе был создан новый пост о Суджин и Сошинье. Автор сообщения заявила, что знает как Суджин, так и человека, претендующего на роль жертвы. Пользователь сети написала длинный пост об обвинениях против Суджин и заявила, что она будет говорить только правду и излагать факты. Автор упомянула инцидент, в котором Суджин и ее друзья положили збиту в стол Сошинье и сказала... Это правда, что это сделала группа девушек, но это была не Суджин. Девушка, написавшая пост, утверждала, что Суджин не дружила с девушками, которые в то время издевались над Сошинье. Она объяснила. Раньше Суджин была близка с этими девочками, но она перестала близко общаться с ними на втором году средней школы. Они фактически изгнали ее из своего общества. Сошинье перешла в нашу школу на втором году средней школы. Автор поста продолжила. После того, как Суджин отдалилась от девушек, она продолжала тусоваться со мной. Я ясно помню, как одна из тех девушек по имени Кимбин говорила мне, «Почему ты тусуешься с ней?», а потом заявила, чтобы я не общалась с Суджин. Я знаю, что Суджин не была частью этой группы, потому что она все время тусовалась со мной. Мы проводили вместе весь день, так что я знаю ее». Автор поста также упомянула имя девушек и сказала «Я знала, что Ким Джу будет выдумывать слухи и создавать конфликты с другими. Когда это произошло, Суджин была со мной, а не с этой группой». Наконец девушка объяснила, что Суджин училась не с Сошинье, а в другом классе на последнем году средней школы, поэтому они были на разных этажах, когда проходил выпускной. Следовательно, Суджин не была частью группы, которая украла письмо Сошинье у ее мамы и издевалась над ней. Я верю в Суджин и девушке, которая защищала ее. Меня очень пугает компания, которая не делает ничего, кроме вложений денежных. И мне очень жаль Суджин, о которой сейчас ничего не известно, как бы я не хотела вам рассказать. Но на этом все. Спасибо за просмотр. Хоть чуть-чуть, мы ближе к правде. Всем пока-пока.